на моем канале. Меня зовут Елена Туманова и сегодня у меня прекрасное настроение. Подвожу итоги работы за июнь месяц в новой компании, которую я сейчас продвигаю. Это компания Кей Мат Клуб. В начале июня я познакомилась с этим стартапом, обдумывала всего один день, познакомилась с маркетингом, познакомилась с планом развития данной компании с возможностями которые компания дает своим партнерам и увидела что эта компания Кейм сейчас в тренде, и те планы, какие есть у компании, они сейчас на самом пике популярности. Поэтому это дало мне огромное желание принять участие в развитии этой компании, ну и естественно, чтобы сделать себе очень и очень хорошие доходы давайте посмотрим за 20 дней работы причем хочу сказать что я не очень активно сейчас занималась потому что все-таки было очень много подготовительного материала я привыкла работать в режиме автоматизации бизнеса я сделала всего лишь одну рассылку по имеющейся у меня базе и сказала нескольким людям кто так же, как и я, продвигается в интернете и получила уже вот такие результаты. За 20 дней 438 долларов и 60 центов я заработала. КМР – это партнерское вознаграждение, то есть то, что компания выплатила мне за мои усилия, за мою работу. КМР равен 1 доллару. КМ – это наша внутренняя валюта, и она приравнена к 1 доллару. Как здесь можно зарабатывать? Есть несколько вариантов для заработка можно зарабатывать совершенно в пассивном режиме для этого у нас есть стейкинг на стейкинге у меня уже вот столько денег 782 доллара и это совершенно пассивный доход каждые 25 дней компания делится с нами дивидендами и мы получаем свои проценты на сумму своего депозита я участвовала уже в одном периоде и на сумму своего депозита я получила плюс 16 процентов таких учетных периодов было уже 3 и минимальный процент по стейкингу партнеры получили в самый первый месяц работы компании плюс 13 процентов поэтому стейкинг нам дает не менее 15 процентов ну если так брать в среднем и это только на этапе запуска компания еще не запустилась в полную силу потому что здесь также можно зарабатывать еще и на других проектах. данная платформа дает возможность всем желающим людям запустить свой собственный проект. И самый первый проект, который запускается на этой платформе, Insign Turbo 4, запускается буквально через несколько дней. Это сетевой матричный проект и даст очень большое количество иксов и доходов своим партнерам. Вот эту сумму я заработала всего лишь работаю в одном направлении – на стейкинге для того чтобы зарабатывать на стейкинге достаточно положить 10 км или 10 долларов но я рекомендую вам активироваться не менее чем на 100 долларов и тогда у вас открывается еще и партнерская программа а партнерская программа здесь просто шикарная, она и дает вам 15% с каждых денежных перемещений ваших партнеров. То есть захотел ваш партнер участвовать в стейкинге, положил туда 1000 долларов. Так вот 15% вы заработаете, это будут ваши реферальные. А если вы будете двигаться и по карьерной лестнице, только на одной платформе k -клуб вы будете зарабатывать с 6 уровней. И поверьте, все это очень и очень ощутимый доход. Зарабатывать можно активно в Inside Turbo 4, это другое направление, это другой проект, который запускается на платформе. Об этом я уже сказала, здесь другое распределение средств, но единожды пригласив партнера Game Mat Club, какое бы решение не принял ваш партнер, в каком бы направлении не продвигаться, вы всегда будете получать ваши реферальные, и это, конечно, очень здорово. В разные компании деньги выводятся очень хорошо, к сожалению, выводятся очень плохо. Давайте посмотрим, как же здесь можно вывести. Выводятся деньги тоже просто в течение 72 часов, но по факту они выводятся в течение суток. Просто нажимаете кнопку "вывести" и вот такое у вас меню. Вывести можно в тронах на ваш троновский кошелек либо на Perfect Money USD. Вывести. Все работает очень просто и я уже выводила. Давайте посмотрим я уже выводила 29 29 43 все спокойно уходит видите пейд пейд пейд все оплачено все выведено давайте посмотрим еще финансы у нас есть такая кнопочка финансы и давайте мы сюда перейдем вот здесь отражается какие дни приходило какое вознаграждение вот видите все это реферальные реферальные и это с разных направлений различные проценты. Видите, где-то 10, где-то 15, где-то еще денежки приходят. То есть вот они приходят, приходят, приходят, приходят. И видите, у меня уже три страницы. Все капают, капают, капают. Это, конечно, очень приятно. Видите, здесь 150 кмр. Здесь у меня вознаграждение 80 долларов за то, что я выполнила следующий ранг. И сейчас нахожусь в ранге специалист. Следующий ранг даст бонусин. 500 долларов и там еще больше очень прикольно здесь продвигаться по финансовой лестнице все очень легко очень быстро так стейкин давайте еще посмотрим здесь вот все что я докидывала на стейкинг, чтобы у меня была существенная сумма дивиденды так как я участвую в одном периоде и у меня на тот момент было 150 долларов 150 км то я за первый период получила 16 процентов 29,6 кмд эти деньги я вывела вот так происходит здесь эта кнопка еще пустая потому что у нас не запустился inside turbo 4 как только начнется доход по этому проекту то вот здесь в этой вкладочке начнут отражаться все мои поступления что еще вам показать показать могу партнерскую программу как я сказала я еще ничего не делала веду еще подготовительную работу но небольшие усилия были все-таки сделаны люди узнали всего 21 партнер 6 активных партнеров то есть это те люди кто захотели участвовать в стейкинге и зарабатывать уже 15 человек еще думают кто-то из них решил участвовать в Insign turbo 4 Соответственно, здесь он не отражается, он будет отражаться у меня, когда я перейду на Insign Turbo 4. Вот так. Но со всех этих партнеров мне насчитывается реферальная программа по всем проектам, где бы человек не участвовал. Вот на такой интересной ноте я заканчиваю свое радостное видео. Кому интересно, как здесь зарабатывать, какие деньги здесь можно зарабатывать, какие преференции могут получить активные партнеры, либо люди, кто хочет инвестировать сюда суммы больше чем 1000 долларов, обязательно напишите мне. Есть особенные условия для крупных инвесторов. Поверьте, условия очень интересные. Вы легко можете за короткие сроки удвоить вашу сумму. Итак. На этом все, с вами прощаюсь, жду в моей команде, все мои ссылки находятся внизу под видео, информацию вы можете получить, обратившись ко мне лично подписавшись в мою группу в телеграме либо на рассылку вконтакте и вы будете получать от меня очень полезные новости ну и конечно же очень много подарков от меня и от моих партнеров да чуть не забыла все партнеры кто заводит на стейкинг не менее 100 долларов получают от меня плюс 20 процентов сверху к вашему депозиту ну теперь точно все новости Желаю вам хорошего дня и хорошего профита. Я верю в наш успех.